Итак, добрый день, коллеги! Начинаем наш сегодняшний вебинар. Посвящен он будет углубленному изучению программы Active Inspire и ведущий вебинар Дмитриева Ольга Святославовна, старший преподаватель кафедры методики преподавания биологии Московского института открытого образования и параллельный учитель школы номер 1934. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас и очень радует, что такая большая аудитория собралась сегодня на нашем вебинаре. Мы сегодня поговорим о том, что такое интерактивный плакат и какими, какие приемы технические можно использовать для того, чтобы его создать. Сразу хочу оговориться, что, конечно же, эти технологические приемы – это не приемы с нуля, это приемы более продвинутого пользователя. Но я думаю, что если есть желание освоить эти приемы, то ничего невозможного нет. Любой человек, который хочет, он всегда своего добьется. Давайте начнем с того, что определимся, что такое интерактивный плакат. Ну, про плакат понятие достаточно старое. Это наглядное изображение, которое может быть использовано в самых различных целях. И это не только цель обучения, и для рекламы, и для агитации. Вообще плакат был очень давно, и в э, виде, наверное, демонстрационных таблиц мы с вами имели такой плакат на э, своих уроках. Но развитие информационно-коммуникативных технологий привело к тому, что мы стали э, использовать э, интерактивные средства обучения в своей э, учебной деятельности, в своей педагогической деятельности. И основная функция плаката «Демонстрация материала» может быть совершенно эффективно, дополнена способностью разнообразно реагировать на действия пользователя, то есть интерактивными способностями. Таким образом, что же такое интерактивный плакат? Это средство представления информации, способно активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. Конечно же, возможности интерактивной доски и программного обеспечения Active Inspire как раз просто органично созданы для того, чтобы создавать и использовать в работе различные интерактивные плакаты. Если мы говорим про интерактивный плакат, то мы должны четко понимать, что он не может представлять собой статичную иллюстрацию, которая выполняет только функцию наглядности. Он не может представлять собой просто набор мультимедиа-компонентов, когда мы просматриваем фильм или используем различные звуки. Если мы называем средство интерактивным плакатом, то мы должны понимать, что это средство должно обеспечивать взаимодействие содержания плаката и пользователя, который работает с этим плакатом. Пользователем может быть как учитель на разных этапах урока, когда он либо объясняет, либо на что-то акцентирует внимание учащихся, либо ученик. В этом случае, если ученик у доски, работая с интерактивным плакатом, постигает какие-то истины, и делает какие-то выводы, то он работает, этот самый ученик, в рамках новых государственных стандартов, образовательных стандартов. И как раз эта самая доска интерактивная, про которую мы с вами сегодня собрались говорить, и программное средство Active Inspire, это замечательная возможность создавать такие интерактивные плакаты, так, чтобы уроки удовлетворяли требования, которые предъявляют к нам новые стандарты образования. Значит, я думаю, что теперь понятно, что вот эту статичную картинку, которую вы видите сейчас на экране, я с полной уверенностью с экрана сейчас удалю. Она мне не понадобится, потому что она не удовлетворяет средством интерактивности. Чтобы с ней можно было работать, учитель должен взять или указку, или маркер, чтобы выделять на ней какие-то части. Это не всегда удобно, да и, собственно говоря, в данном случае нельзя к этой... Картинки будет пригласить ребенка, чтобы он попытался открыть и сделать какую-то какую истину. Все технологии, всех интерактивных досок – это технология «возьми и тащи», когда любой объект перемещается по поверхности страницы. И сами объекты выкладываются на страницу как элементы аппликации – Какие-то элементы лежат снизу, другие сверху. Соответственно, тот объект, который приходит на страницу флипчарта последним, он лежит в самом верху. Вот такую стопку объектов можно создать. Вот То изображение, которое я сейчас буду разбирать сначала, а потом собирать, оно создано как стопка объектов. Причем э, разбирается эта стопка в определенном порядке, потому что... Э, этот порядок задан положением объектов на слайде. И, соответственно, собираться может тоже в обратном порядке. Дети всегда постигали и будут постигать новые истины, разбирая и собирая что-то. Я всегда вспоминаю тот самый пресловутый будильник, который разобрал, потому что было интересно, потому что хотелось понять, а как он работает. Собрать потом не смог. Да, вот такая же ситуация может возникнуть и в нашем с вами случае, потому что когда идет урок, и э, нужно быстро ориентироваться э, на события этого урока, смотреть на то, как э, себя чувствуют дети, как они себя ведут, учитель не может э, э, одновременно выполнять точные действия, как это я делаю сейчас, когда мне нужно очень аккуратно вернуть на место ту или иную часть этого изображения. Поэтому... Я думаю, что вот этот технологический прием стопка объектов, когда мы разбираем или собираем, это может быть не только орган, это может быть какое-то устройство, это может быть какой-то химический прибор. То есть для учителей, естественно, научного цикла эта вещь достаточно актуальная. Я не просто за стопку объектов, я за стопку объектов и управляемое перемещение. В чем смысл этого управляемого перемещения? как говорится, царевна лягушка, танцуя, махнула левой рукой и поплыло, поплыла стая лебедей. Да? Объект попал в нужное место. В этот момент я общаюсь с классом и не задумываюсь над тем, куда мне этот объект, который получается в результате действия, разбери, поместить на доску. Если в процессе обсуждения и работы с этим материалом, да, как устроен головной мозг, Какие структуры находятся под корой больших полушарий, возникают у детей вопросы, возник... и возникает необходимость опять собрать этот объект, это происходит очень быстро. И опять не нужно задумываться о том, куда попадет тот или иной объект на экране. Это делается легким движением руки, в котором находится перо. Я сейчас собрала этот э, мозг обратно очень быстро, не задумываясь, как объекты легли. Они легли в то место, в которое нужно. Ну, а теперь давайте поговорим о том, как это сделать. Управляемое перемещение задается с помощью траектории. И этот слайд нам все тайное делает явным. Каждый объект на этом слайде имеет свою траекторию. Вы, наверное, уже догадались, что траектория зацепиться не могу. Траектория движения объекта задается с помощью фигуры. В данном случае фигуры линия. Линии я специально нарисовала разного цвета, чтобы не путать и четко видеть, какого цвета линия закреплена за определенным объектом. В этом приеме ничего сложного нет абсолютно. Чтобы его сделать, мы с вами нарисуем линию. Вот я ее нарисовала. Единственная тонкость единственная неприятность заключается в том, что когда объект движется по траектории, на линии траектории находится центр нашего с вами объекта. Вот у этой коры больших полушарий, у этого рисунка центр я увидеть не могу, потому что манипуляторов ручек у меня в центре нет. И мне приходится эту точку, которая четко должна находиться в центре, чтобы объект э, двигался правильно, мне придется э, находить э, путем очень аккуратных. Манипуляции. Мы сейчас попробуем с вами собрать такой слайд. Единственное, что я хочу сказать, обратить ваше внимание, мы сначала должны обратить, собрать эту самую стопку объектов, потому что здесь у меня моя аппликация нарушена, и объекты расположены не в том порядке, в каком они должны лежать, чтобы этот прием работал. Итак, используя меню «Просмотр», я открываю обозреватель, и меня сейчас интересует обозреватель объектов. Я его открыла нахожу мои объекты. Как только я щелкаю левой клавишей мыши по названию изображения, оно у меня становится активным и выделяется. Я вижу, что изображение коры больших полушарий у меня лежит под изображением чечевицеобразного ядра, вот этот желтый объект, такой с красным хвостом. И, соответственно, желудочки мозга также лежат выше. Значит, я должна сделать что? Я должна сформировать стопку объектов, то есть... Я должна поместить кору больших полушарий, вот она у меня была, выше двух предыдущих объектов. Значит, ядро должно лежать с точки зрения биологии. Сейчас, минуточку, зацепить не могу. Да что такое? Должно лежать выше желудочка, оно сейчас лежит ниже желудочка. Значит, что я сделаю? Вот у меня желудочек, а вот у меня ядро. Я поменяю порядок объектов в обозревателе объектов. Ну и начинаем собирать наше управляемое перемещение. Линии рисовать я сейчас с помощью инструмента фигуры не буду, в общем это понятно. Чуть линии я рисовать с помощью инструмента фигуры я не буду, это думается, мне думается, что это понятно. Выделяю объект и вот эту синюю линию я должна разместить так, чтобы приблизительно центр фигуры у меня центр моей фигуры совпадал с началом этой линии. Выделив линию, я отправляюсь в обозреватель свойств и нахожу раздел «Ограничители». Здесь я указываю, что может, может мой объект перемещаться по пути. В разделе «Можно перемещать». И дальше, нажав на кнопку с двумя точками, я выбираю ту синюю фигуру, по которой у меня будет перемещаться мой объект. Обратите внимание, здесь становится понятным, почему фигуры должны быть нарисованы разного цвета. Да, если мы создаем такие траектории, чтобы самим потом было удобно с этим работать. Итак, я это сделала. Мы видим, что теперь мой объект движется четко по траектории. Мне осталось выделить линию, сделать ее прозрачной и заблокировать, чтобы Траектория моего объекта никогда от касания мыши никуда не уехала. Я еще раз повторяю. Выделяю следующий объект. В разделе ограничители обозревателя свойств я выбираю «Можно перемещать по пути» и определяю траекторию движения объекта. Проверяю, что у меня объект попадает в нужное место. Он у меня сейчас в нужное место не попал. Значит, я должна заняться аккуратно подгонкой своей траектории. Э, так, чтобы начало, серединка объекта совпадала с началом линии. Вот обратите внимание, теперь это ядро встало э, на место. И я, проверив, что оно движется, и э, объект закрепился на траектории, выделяю э, линию. Делаю ее прозрачной с помощью маркера полупрозрачности и блокирую наш объект. Далее на слайде следующем у меня здесь подробная представлена инструкция того, как собрать эту стопку объектов. По реакции чата нужно повторять? Или это понятно? Вам ну, я могу повторить, могу идти дальше. Значит, собираем стопку объектов. Используем меню «Вставить», «Команду мультимедиа». Собираем... Рисунки. Что здесь нужно сказать? Когда формируется стопка объекта по опыту, очень сложно установить порядок. Поэтому поступайте так, как если бы вы делали аппликацию на листе бумаги с ножницами. Самый нижний объект у вас на слайд с помощью этой команды должен попасть первым. Затем пойдет тот, кто лежит сверху. Это проще всего, чем потом работать с обозревателем объектов. Собираем стопку объектов. Вот перед нами стопка объектов в собранном виде. Далее... Сформировав эту стопку объектов, мы рисуем траекторию движения верхнего объекта. Для этого используем инструмент «Фигура», используя прямую линию. Затем выделяем объект. В данном случае объектом будет рисунок. И в обозревателе «Свойств», в разделе ограничителей, мы заполняем раздел «Можно перемещать по пути». В окошке «Переместить путь» Мы с вами выбираем линию, по которой будет двигаться объект. Затем с помощью маркера полупрозрачности делаем объект прозрачным и блокируем ее, зажав на правую кнопку мыши и выбрав команду «Заблокирован». Значит, продолжаем наш с вами разговор на эту, на эту же самую тему. Мы опять движемся по траектории, но когда происходит движение по траектории, по траектории, некой траектории мышки нашей как указающего элемента, ее заметить трудно, привлечь к ней внимание трудно учащихся учеников. Поэтому можно делать, используя этот прием, разные движущиеся указки. Вот как сейчас в моем варианте, укол кожи вызывает возникновение нервного импульса. И этот нервный импульс бежит по, по структурам рефлекторной дуги до органа рабочего, который вызовет в ответ на укол сокращение мышцы. Понятно, что яркие желтые круги привлекают к себе внимание. Кроме того, обратите внимание, что каждый круг, тут указок сразу несколько, не одна, движутся вместе от одного действия моей мышки. То есть они совершают действия групповые. Как сделать такой прием? как его использовать. Но в данной ситуации ничего сложного нет, потому что вот тайна этого приема на этом слайде. Если я сейчас его разберу, для этого я просто в обозревателе объектов выберу фигуру, траекторию, найду ее и перенесу в какое-либо место слайда. Посмотрите, что произойдет. Как только я возьмусь за один из... Указателей указок, да, она тут же попадет на свою траекторию и начнет по ней движение. То есть, о чем это говорит? Что я, используя инструмент фигура, опять же, заранее для каждой указки нарисовала свою траекторию движения. Но Теперь у меня каждая указка живет своей жизнью. И для того, чтобы мне переместить из точки А в точку Б свою указку, мне нужно выполнить три действия. Вы, наверное, уже догадались, чтобы эти указки жили одной жизнью, общей жизнью, одной на всех, и слушались меня одновременно, да, я должна сделать одно простое действие. Значит, я сейчас обновлю страницу, чтобы вернуть все в исходное состояние. И я сейчас, используя клавишу Ctrl и щелчки мыши, выделю все три указки и их сгруппирую. Посмотрите, как произойдет, как теперь эти указки будут себя вести. Они будут работать совместно от моего одного движения. Я думаю, что мы закрепляем с вами предыдущий прием и добавляем в него новый элемент – «Вставить картинку» с помощью команды «Вставить мультимедиа». «Нарисовать указки». Это могут быть кружки, стрелочки, квадратики. Какую хотите, указку вы можете нарисовать. Нарисовать траекторию движения. Но когда мы рисуем кривые траектории, мы используем инструмент «Объединенные кривые». И э, затем выделить объект. В данном случае этим объектом будут наши указки. И настроить свойства объекта. Ограничитель можно перемещать по пути. Конечно же, в обозревателе «Свойств» в разделе «Ограничители» мы выбираем свойства «Можно перемещать по пути» и настраиваем нашу траекторию движения, выбирая кривую линию. Затем мы с вами делаем траекторию прозрачной и блокируем ее с помощью правой кнопочки мыши и команды «Заблокировать». Остается только выделить три объекта и с помощью марки разгруппированы сделать их единой группой. Что я тут хочу сказать? Если вы сделаете группу и начнете ее перемещать без траектории движения, она будет жить как единое целое. Мы не будем иметь возможность двигать объекты этой группы. Не, они будут двигаться только вместе. Я не смогу передвинуть первый объект с тем, чтобы не передвинуть второй и третий. Если же мы настроили путь перемещения вот таким вот образом, как я сейчас показала, то нам кажется, что это вовсе и не группа, потому что каждая из них бежит по, своей, по, по, по своему пути и приходит в другую, немножко в другую точку экрана. А, ну а дальше я хочу показать примеры просто использования этого на уроке. Но в данном случае я не буду объяснять вам, что такое популяция, что такое биогеоциноз и, так сказать, эти понятия чисто биологические. Ну, вот, допустим, мне в какой-то момент нужно обратить внимание учащихся, что для того, чтобы получился биогеоценоз, нужно собрать на одном месте обитания представителей разных видов животных, которые будут жить и заселять этот э, смешанный лес э, с тем, чтобы так сказать, жить и в нем взаимодействовать. В общем-то легким движением пера мыши я этих представителей разных популяций поселила на одном местообитании. И теперь мы э, на основании этого действия можем с ребятами обсуждать и делать выводы. В принципе могу это может делать не я, могу делать не я, это может делать ученику доски с тем, чтобы потом в результате обсуждения вывести понятие, а что такое биоценоз, что здесь работает сгруппированные синицы, сгруппированы куницы, сгруппированы белки, сгруппированы ежи. И у каждого объекта своя траектория движения. Вот это задание я называю «исследуем и подписываем». Указатели двигаются по своим траекториям, каждый, и охватывает тот или иной орган, Ребенок исследует рисунок своими пальчиками, стоя у доски. Это задание очень важно для кинестетиков. Они у нас с вами пропадают, потому что мы можем, используя стандартные средства, обеспечить визуализацию информации. Мы можем насытить ее звуками да, для тех, кто воспринимает лучше зрительные образы. Наша речь ⁇ это для тех, кто воспринимает лучше информацию со слуха. А кинестетики, которым нужно пальчиками потрогать, они у нас остаются, в общем-то, э обездоленными где-то. Вот такое задание может быть. Ис исследовать картинку, э пальчиками поводить по рисунку, с тем, чтобы понять, а что представлено на этом рисунке. Ребенок берет маркер, цветной кружочек, обводит. А он не сойдет со своей границы, потому что, как вы догадались, настроен путь перемещения этой указки. И затем э, на соответствующем поле подписывает: я нашел поджелудочную железу. Так он поступает со всеми элементами изображения. Ну а затем мы можем с вами осуществить проверку, правильно ли подписал ребенок э, этот рисунок или неправильно. Вот примеры на э, так сказать, те варианты, которые мы с вами. Разобрали. Управляемое перемещение может быть использовано вместе с соединителями. Но ну, здесь я подошла к графикам. Графики, без которых предметы, естественно, научного цикла, в общем-то, немыслимы. А в биологии графиков не так много, но они тоже есть. Мы очень любим вот этот график, который называется кривая нормального распределения. На ней очень много материала содержательного завязано. И, так сказать, мне не столь важно так сказать, фиксировать точку на графике. Мне еще и важно увидеть проекции. Проекции, которые я не буду тратить, чтобы их на время, чтобы их нарисовать на доске с помощью линейки, да, с помощью пера. Я сразу сделала такой слайд, который может быть интерактивно да, менять положение точки на моей кривой и сразу показывать значение параметра скорость химической реакции в организме да, от температуры. Но также мы с вами знаем, что графики – это одна из тяжелейших тем курса средней школы, и не всегда дети понимают, что на этом графике представлено. Поэтому можно продолжать графики визуализировать, коль нам дана такая возможность. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь я нарисовала такой импровизированный спидометр, у которого есть шкала, и этот спидометр такой линейный. но ну, В принципе, можно нарисовать круговой. Это как меняется скорость химической реакции в организме в зависимости от температуры? Как она меняется? Сначала она возрастает до какого-то пика, а потом она... Падает. Почему так происходит? Вы видите, что очень быстро это все произошло. Мне не нужно тратить лишних слов для, для того, чтобы э, достучаться до каждого. Нам уже понятно, что мы рисовали график с помощью инструмента фигура и кривой линии, что мы применяли к точке, к красной точке, э, свойства ограничитель движения по пути. Но, а вот как появились эти проекции? на ось x и y. Для этого мы использовали соединитель. Здесь очень важно. Мы взяли не любой соединитель. Если я сейчас открою этот инструмент, вы увидите, что соединителей здесь много. Мы взяли особый соединитель, соединитель, прямой угол. И соединили его особым образом. Первое место, первая точка, которую мы использовали для соединения, это точка начала координат, на самом деле это конец одной из линий. В данном случае это линия, линия вертикальная. Вы видите, она стала активной и стали вести. Обратите внимание, вы сразу увидите, как поведет себя ограничитель. Он ведет себя следующим образом. Я его не мучаю, я его закрепляю таким образом, как он себя ведет. Беру инструмент выбора. Посмотрите теперь наш голубой соединитель. Его, может быть, сейчас не очень видно, да? Я сейчас его сделаю, используя обозреватель объектов. Вот он у нас, последний соединитель. Я его в обозревателе свойств сделаю сейчас более толстым, чтобы его было видно и видно, что у него цвет, какой у него цвет. Так вот, вот тот соединитель, который я сейчас сделала. Он у меня совершенно спокойный, я очень быстро это сделала. Прилепился к точке. Только при, э, вторая, второе место прикрепления соединителя должно быть центром этой точки. Поэтому инструмент фигуры лучше не использовать, будет прикреплено к границе фигуры. Поэтому я нарисовала эту точку в PowerPoint, используя команду «копировать-вставить», поставила на страницу. То есть это у меня в данном случае не фигура, это у меня картинка, рисунок, маленький рисунок. Как я начинала? Я начинала от начала координат. Значит, когда я буду делать, прикреплять второй соединитель, я начну теперь уже с точки. И когда я начну с точки, у меня этот второй соединитель изогнется другим способом. Я прикрепила не очень удачно. У меня пока активные желтенькие ручки. Я с помощью их свой второй соединитель помещаю четко в центр объекта. Ну, а теперь осталось, используя обозреватель свойств, мои соединители спокойно настроить на их вид представления. Я в обозревателе объектов выделила два соединителя, нажав на клавишу Shift и иду в обозреватель свойств. Здесь я меняю тип начертания на штрих-пунктирную линию. Вы видите, что произошло. Я меняю цвет. Цвет я беру тот, каким я рисовала мои оси координат и что еще я делаю я делаю не очень толстым этот соединитель потому что мне нужно чтобы вторая вторая часть соединителя не была видна во время движения моей точки вот посмотрите пожалуйста что у нас получилось итак мы использовали соединитель прямой угол для того чтобы создать проекцию на оси координат выделитель Выделить соединитель и настроить его свойства, я еще раз повторяю, можно в обозревателе свойств. Идем дальше. Ну, а теперь э, опять я раскрыла тайну двух объектов. Первый объект мы с вами только что разобрали, как сделать. А второй объект, наш спидометр, я сделала открытыми те тайные части, которые прячутся обычно. Синяя линия – это линия, по которой движется объект фигура, круг красный. А к красному кругу присоединен ничто иное, как вы правильно догадались, как соединитель. И этот соединитель имеет ширину 32 единицы. Он стал очень толстеньким, его можно сделать еще толще или еще тоньше в обозревателе свойств. Я сделала ровно такой, чтобы создавалась иллюзия того, что этот объект у меня э, движется сам, да, растет этот столбик показания прибора. Теперь я наш круг делаю прозрачным, я делаю прозрачным нашу линию, но она у меня сейчас заблокирована, я ее делать прозрачным не буду. И э, выделяю с помощью клавиши Ctrl два объекта, которые должны работать в группе. Итак, я сгруппировала объекты. И теперь обратите внимание, мои соединители живут совместной жизнью. Э, можно задаться вопросом. Мы работали здесь mm -hmm. с вами в одной четверти координатной плоскости. Будет ли этот соединитель в прямой угол работать? В четырех четвертях, ведь математики рисуют э, графики э, в разных плоскостях э, плоскости. Да? В, в разных четвертях плоскости. Вот посмотрите, пожалуйста, он совершенно спокойно, замечательно живет. Э, и показывает нам правильные проекции. Так что используйте этот прием широко, это очень удобно. Единственная здесь тонкость заключается в том, сейчас я вам эту тайну расскажу, поскольку у меня соединитель, помните, крепился к точке начала координат, а здесь у меня перекрестие двух линий, концы которых находятся на границах нашей, нашей координатной плоскости, я не смогу зафиксировать соединитель в точке начала координат, если не нарисую, Специальную, специальную точку, которой буду это все прикреплять. Вот Обратите внимание, я сюда нарисовала маленький кружок, точку начала координат с помощью инструмента окружности, инструмента фигура. И к ней присоединила наш соединитель ровно таким образом, как я рассказывала на предыдущих слайдах. В моей работе, которая была представлена на конкурс, мы с вами найдем вот такой слайд, который показывает нам, как меняется цвет как получить можно разные изображения разного цвета, как это происходит в нашем человеческом глазу. Собственно говоря, это также происходит в любой технике, которая работает с цветным изображением. Так формирует точку, цвет точки компьютер, так происходит в телевизоре. Цифровая камера поступает точно так же. Так что этот слайд, в принципе, может быть, этот прием может быть полезным не только учителям биологии, но и учителям физики, и учителям информатики. Так вот, давайте разберемся, как, собственно говоря, получилось... Вот я сейчас попала на точку центра цветового треугольника, который нам рассказывает о том, чтобы получить белый цвет в любом приборе и в глазу, нужно, чтобы было 33% синего цвета, 33% зеленого и 33% красного. Да, как? как это сделать? И рассказ про это, вот он очень лаконичен, просто я убрала просто все лишнее. У нас три траектории. Красная, синяя и зеленая. Красная точка движется по красной траектории. Зеленая движется по зеленой, а синяя движется по синей. Точка цвета движется свободно по любому месту нашей, нашей области. Даже сюда может уехать. Ну и как вы догадались, они все сгруппированы. Если я группу сейчас сниму, точки перестанут взаимодействовать друг с другом. Каждый из них будет бегать по своей траектории. Как же нам настроить эту группу? Ну, нужно выбрать ту точку, чтобы показания нашего импровизированного демонстратора были верными, которые четко фиксированы. Итак, синий цвет возникает в том случае, если на шкале 100% синего цвета, 0% зеленого и 0% красного. Вот я ушла. От вершины треугольника цветового к точке, пересечению с медианой, не знаю, как эта точка называется, и это синий цвет. Я оставлю наш маркер, который ищет точку цвета. И теперь я их группирую. Как только я сгруппировала, обратите внимание, наша группа живет вместе и показывает нам. Нужные, дают нам нужные показания нашего цветового треугольника. Если мы добавим сюда сам цветовой треугольник, мы можем с помощью него определять, сколько нам нужно взять синего, зеленого и красного цвета, чтобы получить тот или иной цветной оттенок. Продолжая разговор про соединители, и про движение объектов управляемые, то, которое мы начали в самом начале нашего вебинара. Я опять возвращаюсь к своей работе. Вот об этом приеме нам рассказывала на вебинаре Семь простых приемов Оксана Геннадьевна Карандышева. Она показывала нам, как работает ластик. Я очень люблю этот прием. Очень удобно во время объяснения в процессе разговора на ту или иную тему просто взять ластик и стереть ту или иную подпись, которая сейчас, о которой сейчас говорит, в данный момент говорит учитель. Кстати, этот слайд можно использовать не только на этапе объяснения, это можно использовать и на этапе закрепления материала, да, когда мы проверяем, знает ли ребенок, как устроен кортиев орган. Но в данном случае мы с вами его используем на этапе объяснения. Я в данном случае сейчас открыла все части этого органа. А теперь я показываю вам, как работает модель, которая показывает, как этот орган работает. Вы видите, что у учителя биологии появилась возможность визуализовать ту информацию, которую показать и объяснить на словах очень сложно. И как бы ни сложно выглядел этот прием, который я вам сейчас показываю, сделан он с использованием тех, приемов, которые мы только что с вами разобрали. это прежде всего движение по пути, ограничитель движения по пути. Это работа с соединителями. и это сгруппировано, действие сгруппировано. Чтобы уж совсем все тайное стало явным, я сейчас не буду собирать этот э, слайд, это очень кропотливая работа, вы помните, что для того, чтобы объект совершил нужную нам траекторию движения, нашей линии, нарисованные с помощью инструмента фигура, нужно подгонять. Но я специально для вас раскрасила части нашей модели в разные цвета. Давайте рассмотрим, как траектории движения объектов нарисованы на этом слайде синим цветом. Когда я закончу работать с моделью, я их выделю, сделаю прозрачными и заблокирую. Зеленые линии, они у меня в реальной модели отнюдь не зеленые, зелеными я их выделила, чтобы вы увидели, что есть такие линии, которые держат соединитель. Соединитель сам не живет по себе, соединитель должен прикрепиться к какому-либо объекту. Понятно, что эти линии могут быть либо прозрачными, либо они могут быть цвета той части изображения, на которой находятся. Значит, итак, в нашем случае зеленые линии держат соединитель, одну, одну сторону соединителя. Соединитель у меня здесь трех видов. Почему они разного цвета? Красные, желтые и зеленые. Они показывают разные части нашей модели, и кроме того, некоторые из них выкрашены в тот цвет, который соответствует цвету этой части изображения, которая лежит на заднем плане. Ну и последнее действие, про что мы должны помнить, все, что движется по пути, а у нас по пути движется две стрелки, вот этот маркер, за который, по которым я работаю во время урока, по пути у нас движутся две бордовые линии, вот одна толстая, другая потоньше. Они тоже в модели не бордовые, того цвета, что и соединитель, чтобы создать одинаковую поверхность и не было излишнего цвета. Я еще раз повторяю, что я раскрасила эту модель специально таким образом, чтобы было понятно, как она работает. Ну вот, и, соответственно, все, что движется, мы в самый последний момент сгруппировали вместе. Вот эту кнопочку, этот бегунок, две стрелочки Две линии, которые двигаются по, по, по траектории, и вот эту покровную мембрану, которая движется по этой маленькой синей линии траектории. В результате у нас получился живой кортиев орган, на котором можно показать, а каким образом возникают нервные импульсы во время прохождения звуковой волны внутри уха человека. Ну, На этом работу с соединителями и траекториями движения я заканчиваю. Перехожу к следующему приему, который очень люблю. Я его называю э, интерактивный рисунок. И этот интерактивный рисунок может быть использован по-разному. Его можно использовать на этапе повторения, когда нужно быстро вспомнить какие-то части э, какого-либо объекта. Его можно использовать на этапе объяснения. Его можно дополнять... Э, во время вывода какой-то закономерности в ходе обсуждения. Тогда готовое решение учитель не дает, а ребенок, работая с рисунком, делает свои какие-то выводы. Этот рисунок можно использовать тогда, когда мы просим ребенка, а теперь составь рассказ по картинке, а что ты видел, какие понятия биологические ты можешь вплести в свой рассказ? Но для этого сначала рисунок нужно что? Его нужно исследовать. Почему я люблю этот прием? Потому что он выделяет часть объекта целиком. Он не показывает, как выноска, какую-то маленькую точку. И остается непонятным, а где эта область закончена. Выделяется сразу весь объект. Вот обратите внимание, я сейчас выделяю разные части клетки, и они становятся цветными. Соответственно, этот объект можно погасить или выполнить такой элемент мигания, когда так сказать, нужно привлечь внимание. Помимо моего устного названия, каждый объект снабжен меткой подсказкой. Вот. Ну и, соответственно, вот этот интерактивный рисунок, он еще и более сложный. Я не просто повторяю здесь название и внешний вид всех частей клетки. Да, вот я сейчас их погасила специально, но я могу использовать его для того, чтобы вывести понятие цитоплазмы. Итак, я нажала на объект кнопочку цитоплазма, и у меня стали мигать. Нажимаю на эту кнопочку, стали мигать все объекты, которые входят, определяют это понятие. Дальше детям задается вопрос: так что же такое цитоплазма? Дети выдают свою версию ну, видения этого. Понятия, а затем я вывожу на экран научное определение этого понятия. То есть, и вот такой режим работы, интерактивный рисунок позволяет сделать. В принципе, это мои фантазии на эту тему. Я думаю, что у вас появятся ваши, если вы будете. Знать, как такой технологический прием выполнить. Вот еще прием рояль в кустах, я его называю все время. Если нужно какую-то истину, чтобы она появилась на экране не сразу, можно подготовить заранее объект, который просто... Кстати, это тоже ограничитель. В данном случае ограничитель, наложенный на группу двигаться по горизонтали. Вот это постоянно на уроках использую. Что же входит в состав среднего и внутреннего уха? Ребенок выходит к доске, исследует рисунок, значит происходит раскрашивание монохромного рисунка, как вы видите, работают метки, подсказки, ну а затем составляет устный рассказ о том, что же входит в состав среднего. Уха. Вот такую часть мы с вами сейчас попробуем создать, такой плакат. Ну, я Понятно, что подобные интерактивные рисунки требуют некоторой дополнительной подготовки. Что, что она из себя представляет? Необходимо изображение разобрать на элементы. Чтобы разобрать изображение на элементы, мы с вами можем использовать инструмент «Камера», и, так сказать, в данном случае воспользоваться снимок области по точкам вот такой вот опцией, таким инструментом. Вот. Но я сейчас не буду это делать. Вы видите, значит, вы видите, что у нас есть еще некий объект, в котором вырезано отверстие, скажем так. Да? но он остался от процесса вырезания. Вырезала я на самом деле с использованием графического редактора. Очень хорошо вырезает гимф, можно использовать Photoshop. Значит, гимф, в отличие от фотошопа, вещь бесплатная, очень мощная. С ним его можно ставить на свой компьютер и осваивать. Вот эти действия он прекрасно делает. Я еще раз повторяю, с помощью использования инструмента камера мы не сможем вырезать вот это вот отверстие в, в нашей заготовке. И нам нужно с вами получить еще что? Нам нужно с вами получить вот этот монохромный рисунок. Чтобы получить этот самый монохромный рисунок, мы отправимся с вами в PowerPoint. И я сюда сейчас вставила заранее эту картиночку. Я показываю, как это делается. Очень просто. Значит, картинка попала сюда обычным совершенно способом вставить рисунок. Открылось окошко, нашли рисунок в своей файловой системе, вставили этот рисунок. Ну и теперь, как только у вас рисунок выделен, у вас появляется закладочка работы с рисунками». Нажимаем на нее и находим команду на ленте «Перекрасить». Здесь мы находим разные варианты «Перекрасить» и выбираем тот, который нам ближе больше нравится. Выбрали. Нажимаем на правую кнопку мыши, говорим «Копировать», минимизируем PowerPoint, открываем Active Inspire и осуществляем команду «Вставить». Наше изображение попало на страницу Flipchart. Вот. значит, кроме всего этого, чтобы сделать такой интерактивный рисунок, нам понадобятся инструменты, фигура, объединенные линии, нам понадобится свойство объекта, метка, подсказка. Мы его найдем с вами в обозревателе свойств. Также нам понадобится действие «Скрытый». Значит, вот Используя этот набор действий, мы с вами сможем сделать такой интерактивный рисунок. Но я еще раз напоминаю, что для того, чтобы из цветного изображения получить монохромное, нам с вами понадобится PowerPoint в любой версии совершенно. Да? Для этого мы вставляем рисунок на страницу PowerPoint, находим закладку «Работа с рисунками», выбираем, Свойство применить, выбираем, какой вариант э, цвета нас интересует, палитра нас интересует. Затем э, выполняем действие копировать, нажав э, на правую кнопку мыши и вызов контекстное меню. После этого мы сворачиваем PowerPoint, открываем Active Inspire, и в Active Inspire на свободном месте экрана, выбрав свободное место экрана, щелкаем правой кнопочкой мыши, открывается тоже контекстное меню, выполняем команду «Вставить». Наше изображение попадает на страницу слайда. Итак, вот все, что нужно для, дальнейшей, для нашей дальнейшей работы, я это сделала. Я думаю, что э, выполнить команду «Вставить мультимедиа» – это несложно, мы не будем на это тратить время. Что мы видим здесь? Мы видим, что наш рисунок монохромный должен лежать ниже всех объектов. Я выполняю команду «Переупорядочить, переупорядочить на задний план». Попала я в контекстное меню по щелчку правой кнопки мыши. Я совмещаю два изображения – цветное и монохромное. Делаю это максимально тонко, аккуратно, чтобы два изображения попали. Теперь я на нашу картиночку помещаю фрагменты наших Рисуночков. Это тоже очень аккуратная, тонкая работа. Нужно стремиться ее сделать так, чтобы изображение совпало практически аккуратно, стопроцентно. Я не буду сейчас до конца делать, вы уже идею поняли. Собрала я такой рисунок, перехожу на следующий слайд, на мою заготовку. Вот у меня собран полностью элемент изображения из фрагментов. Я сейчас показала, что это фрагмент изображения. Я выделяю все, что я собрала, и блокирую. Теперь у меня мой, моя картинка, состоящая из элементов, становится недоступной для касания. И это мне очень нужно для дальнейшей работы. Потому что теперь я начну настраивать интерактивность этой картинки. Что я делаю для этого? Воспользовавшись инструментом «Фигура», я выбираю инструмент объединенные линии. Нас сейчас не интересует очень красивое выделение так сказать, нашего с вами объекта. Достаточно приблизительное. Линии работают просто лучше, чем кривые. Они не так, они более послушны. Вот я выделила сейчас барабанную перепонку. Беру инструмент выбора, выделяю нарисованный, нарисованную себе область. Далее я должна сделать две вещи. Вещь первая, я должна настроить метку подсказку. Для этого я отправляюсь в обозреватель свойств. Нахожу в обозревателе свойств раздел метка и с клавиатуры подписываю, что в данном случае я имею барабанную перепонку. Я увеличиваю сразу свойства этой метки подсказки, делаю большой шрифт, ну, 20 минимум, потому что иначе это будет уже нечитаемо с экрана. Я меняю, могу поменять цвет шрифта, но я не делаю этого, потому что черный шрифт самый контрастный, чтобы у детей не уставали глаза, шрифт должен быть максимально контрастный по отношению к фону. Поэтому серый цвет я должна убрать. Я выбираю белый, но мне непонятно тогда, где у меня заканчивается мой объект. Я делаю для него контур сплошной. Сейчас эта подсказка доступна э, по, изменению положения. Я ее помещаю так, чтобы она не мешала восприятию изображения, чтобы она не закрывала другие подсказки. И после того, как я это сделала, я э, присваиваю ей поведение, подсказка. но у меня исчезла. Теперь я отправляюсь в обозреватель действий и настраиваю действие скрытый таким образом, чтобы у меня моя барабанная перепонка, вот она сейчас здесь, появлялась и исчезала при щелчке по данной области изображения. Применить. Значит, тут же курсор становится в виде такого кружка синего. Мы видим, что это наложено действие. Щелчок, и мы видим, что происходят изменения. Обратите внимание, там мигает все. Теперь я готова сделать эту область прозрачной. Ну и очевидно, что я должна еще сделать, чтобы она никуда не убежала. Сразу же ее заблокировать. Итак, вот у нас первый кусочек нашего интерактивного рисунка, он готов. Значит, если вы мне скажете, что нам... Это все очень сложно. Мы можем действие скрытые наложить прямо на изображение барабанной перепонки. Тогда в состоянии погашенном метка-подсказка работать не будет. И ребенок при наезде на, на эту часть изображения с курсором мыши не поймет, как эта часть изображения называется. Чтобы увидеть метку-подсказку, ему нужно будет сразу зажечь этот рисунок. Так, ну, э, э, повторяем еще раз. Берем инструмент «Фигура линии», обрисовываем аккуратно. Вот я сейчас делаю наружный слуховой проход с помощью этого инструмента. Ну, аккуратно я сильно сказала, можно не очень аккуратно делать. Главное, чтобы попадать в область рисунка. В инструменте «Выбором» выделяем нарисованную область. Сейчас у нас открыт обозреватель действий, поэтому я сразу настраиваю действие. Я нахожу наружный слуховой проход, вот он, окей, применить изменения, проверяю, что у меня действие работает на моей области, Я отправляюсь в обозреватель свойств. Здесь я настраиваю метку-подсказку. В данном случае это у нас будет слуховой проход. Так, слуховой проход. Опять изменив свойства, мы сделали крупный шрифт, поменяли цвет фона на белый и установили контур. А затем разместили так, чтобы у меня, вот обратите внимание, это ситуация сейчас как раз, чтобы одна метка-подсказка не попадала на другую метку-подсказку. И после этого сделали область прозрачную и сблокировали. Значит, на данном слайде показаны, какие инструменты используются для создания такого интерактивного рисунка. Ну, можно поступить на самом деле проще. Тогда не придется вырезать. И вот такой технологический, вернее, методический прием я использую часто. Если мы знаем какую-то часть информации, она нам известна, мы можем опираясь на то, что мы уже знаем, разобраться с тем, что мы уже не знаем. Итак, две, два среза. На предыдущем уроке был изучен, были изучены ткани хвоща. Теперь мы приступаем к тканям папоротника. Вот обратите внимание. Прежде чем каждый вот этот белый прямоугольник – это контейнер. Ну, Сергей Борисович рассказывал, как настроить контейнер. Да, я, так сказать, материалы вебинаров такие видела, поэтому я сейчас про контейнер говорить не буду. Вот обратите внимание. У меня по ходу движения происходит раскрашивание гомологичных частей, да, то есть вот тех частей, которые одинаковы. Если я знаю, что зеленым цветом у меня сказать, выкрашена сейчас механическая ткань, я это узнал на прошлом уроке, то я получаю новое знание, что у, папоротника, у черешка папоротника механическая ткань находится прямо под покровной. Ну, а, соответственно, вот эта ткань, у меня будет проводящая, нет, покровная ткань, ну и так далее. Я не буду рассказывать про то, как настраивать контейнеры. Значит, мы просто посмотрим на то, в чем заключается тайна-то этой работы. Вот она, эта тайна здесь находится. Нарисованные с использованием инструмента фигура области, закрашенные области нужные, да, когда мы их совместим у нас... Изображение станет немножко: Это область полупрозрачная, иначе бы мы не видели изображение. Нарисована эта область с помощью инструмента фигура, кривые линии. Ну и, соответственно, эта область сгруппирована с выноской, которая того же цвета. Щелчок действия наложено на прямоугольник. Давайте попробуем сейчас быстренько это сделать. Так я беру фигуру, сразу же ее блокирую, отправляюсь к инструменту фигура, беру инструмент «Объединенные кривые» и начинаю планомерно обрисовывать часть изображения. Делаю я это до того момента, пока мой контур не замкнется. Как только он замкнулся, выделив нарисованное изображение, я настраиваю его свойства, в обозревателе свойств, выбираю тот цвет, который меня интересует, выбираю цвет контура, который сказать, меня интересует, и цвет э, заполнения. Делаю эту вещь полупрозрачной, с помощью инструмента фигура делаю выноску соответствующего синего цвета. Вот так. Она у меня сейчас не синяя. Значит, вот обратите внимание, в принципе, когда мы работаем с инструментами мы можем прямо на палитре менять цвета. Я это не делаю никогда. Знаете почему? Я считаю, что программа Active Inspire очень хорошо выстроена, логично выстроена. И если объект есть, то его свойства можно изменить. А где их менять, эти свойства? В обозревателе свойств логичный ответ и чем чаще вы будете смотреть в обозреватель свойств тем больше вы для себя придумаете различных приемах если вы туда смотреть не будете и будете пользоваться панелью да, то и идеи рождаться не будут значит осталось нам только что используя э, кнопочку control и щелчок по двум объектам их сгруппировать нарисовать еще одну фигуру на которую наложить действие скрытой, которое будет, я не буду ее раскрашивать сейчас, наложить действие скрытой и э, выбрать нашу группу. И наше изображение по нашему желанию начинает применить изменения, начинает раскрашиваться. Это быстро делается. Вот обратите внимание, я, э, я много времени не потратила для того, чтобы так раскрасить рисунок. Ну, на самом деле, Сергей Борисович, вот вы удивитесь, но я действительно заканчиваю. Потому что э, вот тут у нас описано порядок наших действий. Я думаю, что мы эту презентацию выложим на сайте. Да? Угу. Просто хочу э, показать еще один прием, маленький очень мне помогает жить. Вот э, как это делать, мы с вами знаем. Да? Для чего мы это сделали, я уже рассказала. Ребенок у доски работает, а тема новая. Итак, ребенок, как я говорю, грязно выделил ткани области, подписал их. А потом э, я воспользовалась э, следующим приемом. Очень часто э, трудно биологу объяснить, как изменится вид изображения, когда поменяется увеличение микроскопа. И я, используя прием волшебная лупа, про этот прием тоже рассказывались на, на страницах вебинара. Очень ч, часто используют дело для увеличения. Понятно, когда у вас две разные картинки подогнать одну под другую, чтобы края совпадали, очень сложно. Когда же вы пользуетесь инструментом волшебная фигура, то, что осталось за границами этой фигуры, видите, что изображение никак не совпадает, вся эта грязь осталась внизу. У вас получилось красивое, аккуратное, выдержанное страница слайда, что всегда очень приятно, потому что мы должны с вами учить наших детей не только какому-то содержанию нашего предмета, но и формировать у них чувство прекрасного, эстетическое чувство. Ну, таким образом, мы завершаем сегодня наш разговор. Большое спасибо, уважаемые коллеги, вам за внимание.